Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва! С вами радио 120 Гигабайт. И у нас уже третий выпуска реакции на мобильную рекламу. Это шедевральный, просто да, отдельный вид искусства. Первые два выпуска отлично зашли. Вот здесь вот можете по подсказочке посмотреть предыдущие. Извините, я все еще никак не понимаю, где они. Ну а мы с вами отправляемся в этот а, дивный мир лучшего маркетинга прямо сейчас. Но сначала хочу сказать вам одну важную вещь. Надпись на кепочке, я думаю, вы все уже видели. Она там не просто так. Дело в том, что в последнее время YouTube, ну, прям очень злой, как будто в остальное время он был очень добрый. Ну, вы понимаете, да, в очередной раз порезаны охваты, опять у меня падает везде онлайн, опять не высылают уведомления, меньше выдается на главную страницу и так далее, и так далее. Касается это в основном стримов. С видосами все более-менее нормально. Поэтому прошу вас еще раз, это очень-очень важно, подписаться на наш Телеграм-канал. Там все самые важные новости, там все анонсы, там голосование, там теперь есть, между прочим, новости игровой индустрии, которая периодически туда позже. В общем, там все самое важное, там всего 180 человек, это крайне мало, поэтому Пожалуйста, ребята, вступайте. Кроме того, вы можете подписаться на наши остальные соцсети, да, на мой инстаграм, чтобы смотреть чем и как. И я живу вне стримов. Вы можете прийти на наш дискорд-сервер, подписаться на ВК, если вам это удобно, и на рассылочку от группы ВК. Если вы все вот это вот вместе сделаете, точно ничего не пропустите. Ну а сейчас погнали смотреть рекламу. все еще находимся в великолепном а, твиттере Mobile Game Hell. Я, правда, сам твиттером особо не пользуюсь, он у меня как бы, ну, есть, но я туда практически не захожу. Но вот ради такого я считаю, что зайти стоит. Это что такое? Это аэропорт? Что там такое? Что? Что? Да, не забудь, пожалуйста, аксессуары. А где они? Что? Что произошло? Я не понял ни хрена. Что это за игра вообще такая? Что тут надо делать? <pl problème> я не понимаю. Это что за игра? Если кто-то что-то понял, пожалуйста, объясни мне в комментариях. Вообще, комментарии надо писать всегда, да, для продвижения видео. Там лайк ставьте, не забывайте, я вас умоляю. Очень буду благодарен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хлубничка! А-ха-ха-ха-ха-ха! Это что за игра, боже мой, зачем ты собираешь из этого сэндвич? Какой кошмар? Челки в сиську просто воткнули нож. Она такая: Ау! Там, наверное, просто силикон какой-то, в нашем максимального высшего разряда, максимальной плотности. Да, заказываешь там в клинике. А, Брони, силикон мне туда в паяте, чтобы какой-нибудь злодей, меня, если вдруг я буду валяться, голая, на столе прикрываясь только едой, чтобы он меня случайно ножом не проткнул. И как всегда, по классике: что после первой рекламы, что после второй рекламы я не имею ни малейшего понятия о сути этих мобильных игр. Так, ножку починили хорошо, ручку починили, чтобы все и и супа. Подожди, я не понял. Приехали домой, выдавили причину, естественно, даже без причин наших любимых в мобильной то рекламе. Вырастили человека с помощью как... Что это, блядь? Это что такое? Я не понимаю, подожди. Никогда не думаю, что я это скажу. Но, пожалуйста, верните рекламу про отвратительных женщин воняющих. Потому что это уже какой-то совершенно другой уровень. Я вообще ничего не понимаю. В чем заключается суть игры, я не понимаю. что надо делать в игре, я не понимаю. Какая-то херня вообще, какой-то артхаус. Верните мне мои старые, добрые, привычные, прыщавые женщины, которых надо причесывать. Помогите! Так, подожди, это трансвестит, что ли? Почему лицо, как у мужика? Это странная планета. А какие интересные приключения у этого трансвестита? Так, попить водички, которые что? Что? Что происходит? Я не могу это починить! Я могу это починить! Ты починила? Что? Динозавр выглядит голодным! Какая большая дыра! Динозавр а, его сфоткал убегаешь. Хорошо. Ладно, подожди. <связывая> это какая-то великолепная приключенческая игра, где вы играете за трансвиссидом. Потому что, судя по лицу, это, но ну, это мужик. В современном обществе наличие сисек не говорит о том, что ты женщина. Посмотрите, как минимум, на меня. Это какая то очень богатая, насыщенная жизнь. Я так посмотрел, вот мне даже захотелось, если честно, такую жизнь прожить. Да, убегать от динозавров там, на какие-то другие планеты попадать, да, чинить космические корабли. Классно, вот эта игра выглядит крайне интересно. Вот она, боже мой, классика, наконец-то. Я заждался просто, я думаю, когда будет, наконец, игры с уродинами, да, там небритые подмышки, вонючие там жопы, вот это вот, все то, что мы любим. Эй, секси! Ох, сексуальная женщина! А он беременный? Что такое? Подожди! Подожди, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Я уже привык к тому, что у них есть усы и волосатые ноги. Между прочим, в принципе, в жизни это встречается, да? Но что у человека, что у него, что? Он беременный или что с ним такое? Я не понимаю. Так, ну мы, конечно должны привести себя в порядок, а да? расческой все стало, конечно же, только хуже. Ну классика, классика, классика. Я не очень понимаю, типа, а что вы предлагаете? So да? То есть они показывают, ты неправильно, ты не все идешь неправильно. То есть расческу на волосы перетаскиваешь, и у тебя волосы вот такие, да? Бритву перетаскиваешь, у тебя раздражение. А что же мне тогда делать, я не понимаю. Это намек на то, что я должен задонатить за более крутые, хорошие инструменты или чего? Вот он epic файл. какой эпичный файл! Голливудские истории, играй сейчас Ну это наша старая добрая игра, голливудские истории В Голливуде, собственно, только такие истории еще и есть Как ты просто фейлишь, а потом тебя выкидывают на, на помойку И ты умираешь с голоду, знаешь, алкоголь на наркоман бездомный Так, еще что-то, что выглядит очень классически Я научусь готовить Серьезно? Подожди, стоп, подожди. А, я правильно понимаю контекст? Здесь, значит, мужик послал нахуй челку, выкинул ее на пол. И она за ним ползет и говорит, я научусь готовить. А он, типа, и кидает ей вонючую еду. Что за ты мне приготовила? Бросать, плюю, пошла нахер. Готовить умеешь, сучка? И, собственно говоря, в общем, да, она говорит, что я научусь готовить ради тебя. Вот они, какие стандартные ценности нам игры прививают, а? Ну и дальше у нас, собственно, стандартный симулятор, кафе, да. Вот она пришла, конечно, зубы лоняют, она рыгает. Почему она так воняет? Я не понимаю. Почему только вонючий, главное... О, Как клубничка еще подъехала, респект, в конце, конечно, вот этот поворот с тем, как с ней слетает одежда, это кайф. Сценаристу «Оскар» мобильной рекламы я выдаю просто. Это очень был необычный твист. Какие-то шовинистские, сексистские, я бы даже сказал, мерзкие идеалы продвигаются в рекламе этих мобильных игр. Вот 1787 нашей эры Джордж Вашингтон напишет «Конституцию». И тут появляюсь я. Я? Я? Что ты здесь делаешь? Я хочу изменить Конституцию, я из будущего. Я хочу изменить Конституцию. Что ты хочешь изменить? Женщины должны носить только бикини. Опять сексизм! Опять этот сексизм! Кошмар какой! Что, китайцы, что ли, делают эти рекламы? Или кто? Что такое бикини? Мы пойдем покажу. Ты рисуешь серьезно? Ты это рисуешь. Год 2022. Все в бикини ходят. Кайф! Я очень хочу поиграть. Пожалуйста, ребята, скачайте игру. Проверьте, если там а, действительно так. Я постримлю вам ее обязательно. Кстати, да, на нашем канале, если вдруг кто-то не знает, проходят стримы практически каждый день. Не забывайте на соцсети подписываться, да, колокольчик жмякать, тогда будет вам, может быть, не факт, приходить, уведомления, и вы будете залетать нам на стримы, там, лампа, классно, общаемся. Вдруг вы давно ходили на наши стримы, теперь не ходите, потому что очень плохо все со стримами, с видосами все хорошо, со стримами плохо. Пожалуйста, ребята, я вас очень молю, приходите на стримы, это правда очень важно. Ладно, не будем о грустном, давайте дальше смотрим. Так, тут у нас что-то очень асексуальное изображено, да. Мы видим название игры «Любовники с луны. Выбор любви». Мобильная игра, в которой в названии два раза слово «любовь». Я думаю, что любую девочку это заинтересует. Особенно, если реклама начинается вот с такого красавчика. а а, -а Муха, села, надо ее убить, правильно. Мужик такой: спасибо, детка. М -м, ты моя спасительница. Ты моя. Как будет рыцарь, только женщина. Рыцарка. Мм, смотри, он ее любит. Все, все, он твой. Девчонки, именно так надо мужиков кадрить, если вы не знали. Убивай на нем мух с помощью спрея. А как соблазнить парня? Вот так, вот так, если кто-то вопросом задается, все просто. Так, какая-то очередная великая игра, где за полуголую а, женщину надо делать выборы. По-моему, что-то подобное с вами на предыдущем, а, в предыдущем видео видели. Так, ну оделись, и мы выиграли какого-то отвратительно жуткого пузатого старого мужика. А ей не нравится, она уходит дальше. Собирает бабки. Здесь надо выбрать говно, я считаю. Говно, конечно. Выбирай говно и становись говном, понимаешь? Вот чему учит эта замечательная игра. Здесь ты должен... Почему она пошла и выбрала говно, я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю, я, я, я не понимаю, стример раш, что? Если ты не знаешь, как же у стримера, мы живем не так, мы так не делаем, мы не надеваем на голову говно. Да, мы творим много всякой непонятной херни, но это уже перебор. Маркетологи мобильных игр, вы заходите слишком далеко, это опасная дорожка для вас. А, ну конечно, сейчас сразу же блюет. ну естественно, чего начинает с чего начинается мобильный реклам? Чел блюет прямо в камеру. Отлично, а, а что здесь надо делать, заставить их блевать? Один уже прям на старте наблевал. Что надо делать в этой игре? Я не понимаю, пытать людей, что это за игра? Какая-то игра для сумасшедших, да, где нужно... И что, пытать людей, удерживая их силой в своем парке аттракционов. Классные игры, спасибо большое. Так, это что-то новенькое. Мобильная реклама с живыми актерами. Давно я такого не видел. Так, это что такое? Это симулятор Тиндера? Меча... о кайф. Для тебя, дорогая... у боже, какой у нее мерзкий язык. Что это такое? Что это? Прекрати, уберите эту бабу нахер с экрана, спасибо. Так, это реклама не мобильной игры, и, как я понимаю, реклама мобильного приложения для знакомства, поэтому... Если ты старая уродливая баба с потрескавшимся языком, потому что, видимо, давно ничего в рот не брала, скачивай это приложение, найди себе 2D-куна, и, собственно, 2D-кун сделает тебе кун кун это тупо мародер 120 гигабайт играет в игры. Смотрите, это вылет и я. А, какая у уни нее уни униформа. Вообще, она такая секса. Посмотри на ее. Я так в игры играю, если вы не знаете. Ох, я там ее за сиську пом помямку. Класс. Класс. Не, ну актеры подобрали просто великолепно. Типичный а, пользователь мобильных игр. Что? Поцелуй или война? Тупо нахуй Гитлер к Сталину приходит видит какую-то крутую телку, которая Сталину. Пяли, да И говорит, так, вот она, да, поцелуй или война! И Сталин такой един ну, какой-то моя тёлка. И, собственно, вот, да. В 1941 году это было, если кто не знает, учите историю. Опять э, какие-то живые актеры. Бабушка, готов у нас э, ланч? Бабушка? Какого хера? Бля? Что это такое, бля? О, ладно, ладно, все, подожди, это было очень неожиданно просто. О боже, бабка превратилась. Что она? она так много вязала, что, что сама себя связала и что из А, она кого закапывает. Упс, спалили. Бабушка! Да что это? О, я хочу фильм. Мне нужен фильм вот по мотивам этой рекламы. Пожалуйста, Голливуд! Голливуд есть мясочные Сними, Пожалуйста, фильм такой-то Малю. А -а -а. Что же прячет бабушка? <свят> Охренительная реклама! Просто великолепная! Я хочу узнать, что было дальше, что же прячет бабушка, но и вы меня не заставите играть это ваше дерьмо, где ничего особенного нету, надо просто убирать как всегда. Сад там, деревья сажать, вот это все стандартное дерьмо, которое вы рекламируете таким необычным, крутым, великолепным, достойным Оскара способом. Я надеюсь, Голливуд снимет фильм по мотивам этой рекламы. Очень его жду. Ох, эти беременные красотки. Боже, боже, какой кошмар! Нет, ты, ребенок, что ты там делаешь? Баскетбол играешь, что за дичь? Это ребенок, это пердешь. Наруга дать. Ну это пердешь, это значит, что ребенок так себя не ведет. Ну, пердешь, пердешь, убирай. Фейл, да ни хрена не фейл, что ты гонишь? Снова я подумал: слава богу, что я не женщина, конечно. Кошмар, девчонки, сочувствовал вам с этими беременностями. Ужас. Во, что я люблю, я обожаю, где они вставляют, типа, чувака, который играет в мобильную игру, типа, там, стример какой-то или типа того. Это просто доврали всегда. Это что там, машина? И я поставлю, да, машина, отлично. Не знаю, я, наверное, это пропущу, а там мусор был, понимаешь? Что за хрень, выглядит какая-то там зеленая фигня какая-то, продана. О, да, я заработал 99 тысяч. Все! Ты думаешь, тебе надо идти работать? Ты думаешь, тебе надо там высшее образование получать, да? Стараться жопу рвать, нахер тебе это все надо. Скачивай нашу великолепную игру. Ничего не плачь, угадываешь, получаешь машину. 9 99 тысяч долларов. Твоя жизнь на ты становишься стримером, который реагирует на мобильную рекламу и снимается, собственно, в этой же мобильной рекламе. Надеюсь, это мое будущее. Так, опять же живые актеры у нас, ребята. а вот это самый опасный бандит. Я бы ему все бабки сразу отдал. Хорошо. Вот тебе, это паспорт, тебе еще что-то, еще деньги. Могу ли я теперь идти? Я дал тебе все свои деньги уже. Ну все, все боятся покемонов, пять минут спустя. Подожди, а что ты, во что ты играешь? Это что так интересно, чувак, это просто великолепно. Это там султан в игре, красавица, деньги, у меня все есть, я, тебе надо попробовать эту игру. О, ну нет, ну это, конечно, да, игра султанов, вот это кайф, там и султаны, и бабы красивые, и тебе и грабить никого не надо будет, понимаешь, играть в мобильные игры, это позитивно, классно, здорово, вот что-то хорошее в себе несет мобильная реклама, типа, вот смотрите, зачем вам эти грабежи, ну зачем выходить на улицу кого-то грабить, да, тем более уже в маске покемона. Скачайте нашу игру, там и телки, и бабки, все есть. Совсем твоя жизнь сразу наладится. Так, ну давайте последнюю на сегодня глянем, потому что здесь женщина в купальнике. Это я не посмотреть и могу. Так, звука в рекламе нет, я думаю, это не страшно. Да, мы и так все поймем. Главное, что здесь есть баба с сичками. правильно? О боже, у меня неправильная одежда для встречи, ну в смысле, босс сейчас посидится? Это самая правильная одежда для встречи. Более того, дорогая, я тебе советовал бы не садиться, а вот так и остаться. Зачем ты села? Нет, нет, нет. Да зачем ты одеваешься? Нет, нет, все, оставь так. Вот, вот, простите. Ты уволена. Нет. Правильный ответ. Это повышение, детка. Великолепно выглядишь сегодня. Намек понят. Как только пандемия закончится, встретимся в моем кабинете. Все, ребятки, этот выпуск о реакции на мобильную рекламу подошел к концу, но я думаю, он не последний. Если хотите продолжение этого формата, ставьте лайки, пожалуйста, не забывайте писать в комментариях что-то хорошего и делитесь видео, потому что YouTube не продвигает мой канал никуда. Никогда этого не будет больше в моей жизни. Наверное, вся надежда только на вас. Серьезно, я уже просто не могу. У меня уже жопа просто, ну там, там уже нет волос. Они все сгорели нахер. Всем, кто досмотрел видео, огромное спасибо. Еще раз не забывайте подписываться на наши соцсети. И, пожалуйста, не забывайте, я молю вас, приходить на стримы. Это очень важно. А на сегодня это все. С вами был Мородер 120 гигабайт. Жестких чем респектов. Йоу. Предыдущие два выпуска отлично зашли, вы здесь по подскажете, можете... Предыдущие два выпуска отлично вам зашли, Вот здесь по подскажете... Да ето твою мать! Предыдущие два выпуска отлично вам зашли, Вот здесь по подскажете... Да какая подсказочка? блять! Подсказа, блять! Ладно, я скажу так. Предыдущие два выпуска отлично вам зашли, Вот здесь по подскажете... По подсказывай... Блять! Да что такое?